Времени суток вы с любовью из моего домика в деревне а вот и он снежок который нам обещали он выпал вот снежок такой же покрывает покрывает почву Всё, снежок снежок снежок и очень хорошо что мы убрали хризантемы мультифлора, я говорила вам об этом, что собираюсь убрать ее, выкопала накануне, определила ее в теплицу. А вы посмотрите, как, ой, как интересно стоит капуста декоративная, вот она в снегу, Ха -ха -ха! красавицы вы мои заснеженные. Ха -ха! Классно смотреть капуста снята. я вам хотела показать, как у меня выглядят хризантемы, мультифлора, как я их собираюсь сохранить. Выкопала я свою хризантему и поставила пока в теплицу. Посадил, пересадила хризантему я в горшки. Я уже показывала накануне свою хризантему. Она, конечно, распустилась не в полную силу, кроме вот этой вот красавицы моей. Я думаю, что все, пора их обрезать. Пока я поставила в теплицу, потому что в теплице, вот сейчас я посмотрела, 4-5 градусов тепла. У меня была мысль, что я их здесь прикопаю. Вот даже сено принесли тут. Сушеная трава. Это не сено, а сушеная трава. Думаю, я их тут укрою. Ну, передумала. Все-таки я их спущу в погреб. Там у нас температура где-то 8-9 градусов тепла. Это достаточно. Сейчас хочу приступить я к обрезке этих цветов. Я настикировала горшки, чтобы не перепутать. Поставила стикеры под номерами. И, естественно, в своем дневничке написала. Сейчас я вам покажу все свои цветы после обрезки у кого нет подвала то можно вот так вот хранить в теплице их конечно надо сделать какой-то для них короб большая коробка может быть из-под э, бытовой техники или это сделать какие-то ограждения вот у меня например, я планировал сначала ящиком видите тут ящики стоят у меня поставить такие ограждения ящичные вокруг Засыпать вот этой сухой травой, а потом, конечно, укровным материалом. Даже, в принципе, можно какие-то старые вещицы, такие ненужные старые одеяла. И хризантем прекрасно перезимует и в теплице. В средней полосе у нас бывают иногда очень-очень такие крутые морозы. Мультифлору, хризантему, надо обязательно выкапывать. Сейчас я вам покажу, как я ее постригу, эту хризантему, и потом я все-таки ее отправлю в подвал, потому что сегодня уже ночью было минус 6. Процесс не занял долго времени. Посмотрите, как выглядит после обрезки моя хризантема. И вот в таком виде, так вот и в горшочках, я их оставлю зимовать. Все стикеры имеются, я их не перепутаю по сортам. И в подвал в подвал на зимнее хранение а вы смотрите как у вас по обстановке получается укрыть Это, конечно хорошо вот укрыть чем-то мягким таким вот как такой скошенная скошенная трава и потом сверху сделать такой домик укрытия для хоризонтем и они замечательно перезимуют одну хоризонтенку я пристроила здесь в коридоре как выходишь в доме Думаю, пусть она здесь подцветет, и посмотрите, как она хорошо распустилась. Здесь плюсовая температура. Ей здесь очень комфортно и хорошо. Думаю, буду выходить и любоваться. Вы посмотрите, какая красота. Ей, конечно, больше повезло, чем другим. Полюбуйте. Я хотела Вы показать, вверху, какая температура спасибо. в подвале, вот 10 градусов. И Хризантема вот у меня примостилась таким образом на полу. Тут еще даже пониже температура, чем наверху. Все, я думаю будет нормально ну что спокойно спячки хризантеме будет ей здесь комфортно